Текла река, плыли по небу облака, Шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом, И поселится счастье с ним в доме одном. На улице дождь непрерывный, а дома тепло и светло. И можно на бурные ливни Спокойно смотреть сквозь стекло Тут можно укрыться от зубное Спастись от морозного дня Хорошее место родное Домой так и тянет меня Если случалось, он сдавал То неизменно набивал Песню любимую свою, что я пою Там, как известно, всем давно ни стены, ни окно, даже не стулья за столом. Это не дом. На улице дождь непрерывный, а дома тепло и светло, И можно на бурные ливни, спокойно смотреть сквозь стекло. Тут можно укрыться от ценою, Спастись от мороза на хорошее место родное, домой так и тянет меня. Вновь и вновь, яростным, добрым и нежным, злым, еле живым. Дом это там, где у вас поймут, там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. На улице дождь непрерывный, а дома тепло и светло, И можно на бурные ливни спокойно смотреть сквозь стекло. Тут можно укрыться от земною, спастись от морозного дня. Хорошее место родное Домой так и тянет меня